Одежду самураев рассмотрели. Осталось оружие. Не будем тянуть воина за катану. И начнем. Первоначально войны царства Ямато, это, если что, древнее название Японии, имели на вооружении один меч и один нож. Со временем мечи стали носить в паре, короткий и длинный, сохранив при этом еще и нож. Во времена Сёгуната Асикага, традиция носить два меча стала обязательной для всех самураев, от младших пехотинцев до самого Сёгуна. Такая пара мечей называлась Дэйсё, большой и малый. Дайсё имело две разновидности, для доспехов и для повседневной одежды. В первом случае большой меч, длина от 1 до 1,5 метров, назывался дайто, или удати, и носился в специальных ножных на левом боку, а малый, длина до 60 сантиметров, под названием вакидзаси, просто затыкался за пояс. Во втором случае большой меч назывался катана, и также затыкался за пояс, режущей кромкой вверх. Дайсё была важнейшей составляющей костюма самурая, его сословным удостоверением. Кроме них, никто не имел права на ношение дайсё, и этот закон свято соблюдался и неоднократно подтверждался указами военных лидеров и сёгунов. Соответственным было и отношение воинов к дайсё. Самураи самым тщательнейшим образом следили за состоянием своего оружия и никогда не разлучались с ним. Рукоять обычно обтягивается акулией кожей или обматывается таким образом, чтобы рукоять не скользила в руках. Весит катана около килограмма, кило 100, кило 200, ну как правило. Гарда у обоих мечей была небольшой, лишь слегка прикрывающей руку, имела круглую лепестковую или многогранную форму, называлась она Цуба. Катана имеет несколько разновидностей. Одна из них – Ко-катана. Вариант короткой катаны, входящего вместе с катаной в обычный самурай-комплект холодного оружия. Рукоять Ко-катаны прямая без душки, Клинок мало изогнут. Катана крепится на поясе или за спиной. Привязывалась специальным шнуром Сагео. Этот шнур мог также использоваться для связывания противника. Для ношения катаны за спиной использовались специальные ножные батаримаки. На ножнах есть муфта, кольцо, охватывающее ножны, с помощью которого и производится крепление к портупее или поясу. Кроме дайсел хороший самурай имел еще и танту – это короткий кинжал, по форме повторяющий катану или вакидзаси. Воин, готовясь к боевым действиям, обычно запасался еще и ножами кодзука или когатана и когаи. У каждого из этих предметов было свое специальное предназначение. Дайту или катана были основным боевым оружием. Пакет Заси был удобен для отрезания головы поверженного противника, или при противоположном исходе дела для совершения сапуку. Кодзука, она же Кокатана, который, как и Кугай, вставлялся в ножны дайту или Эфес, использовался в походной жизни как обычный хозяйственный нож, или в крайнем случае как метательное оружие. Когай применялся при еде, а также для выцарапывания иероглифов, подтягивания конской упряжи и был полезен даже как шпилька для волос. Его же втыкали в голову убитого врага, чтобы после боя можно было определить, от чьей руки он пал, или укрепляли им эту голову на поясе победителя. Какая прелесть! катана технология производства катаны очень сложена специальная обработка стали многослойная многократная ковка закаливание и так далее далее далее для этого есть специальные видео в интернете можете посмотреть катаной можно было одинаково легко и колоть и рубить длинная рукоять позволяет активно маневрировать мечом при этом основным хватом является положение когда конец рукояти упирается в середину ладони а правая рука держит ее возле гарды одновременное движение обеих рук позволяет описывать мечом широкую амплитуду без больших усилий. Большая часть ударов наносится в вертикальной плоскости. Хоть катана распиарена как идеальное практически оружие, какие же у нее слабости. Обретая большую твердость и мощь по оси лезвия, данный тип меча более уязвим, если бить по его плоской стороне. И если европейский меч ломается обычно на расстоянии ладони или в двух пальцах от гарды, то японский на расстоянии третьей, а то половины длины клинка от гарды. Тати. Меч длинный как катана. Самые древние катаны ручной работы. Ножны для катаны тоже ручной работы украшались орнаментом. Они ценятся больше всего и передаются из поколения в поколение как семейная реликвия. Такие катаны стоят очень дорого. Особенно если на ней можно увидеть Мэй. Это клеймо с именем мастера и годом изготовления на хвостовике японского клинкового оружия. Бакидзаси. Короткий традиционный японский меч. В основном использовался самураями и носился на поясе. Длина клинка от 30 до 61 см. Общая длина 50-80 см. Бакидзаси по форме похож на катану. Его носили в паре с катаной, также затыкая за пояс лезвием вверх. В паре дайсё Бакидзаси использовался в качестве короткого меча. Сёто. Самурай использовали вакидзаси в качестве оружия тогда, когда катана была недоступна или неприменима. В ранние периоды японской истории малый меч, танто, носился вместо вакидзаси. Вместо катаны и вакидзаси обычно использовали тати и танто. Входя в помещение, воин оставлял катану услуги или на катанакаке. Вакидзаси всегда носился при себе и его снимали только в случае, если самурай оставался на длительный период времени. Воины часто называли этот меч «хранителем своей чести». Некоторые школы фехтования учили использовать и катану, и вакидзаси одновременно. В отличие от катаны, которую могли носить только самурай, вакидзаси был разрешен купцам и ремесленникам. Они использовали этот меч в качестве полноценного оружия, ибо по статусу не имели права носить катану. Разумеется, самураи пользовались не только мечом. Одним из древнейших видов оружия самурая был лук. Японский лук Юми сохранил свою форму и размеры от 180 до 220 сантиметров. Хотя говорят, что они и больших размеров бывали, но тут уж мои полномочия все. Его главная особенность заключается в том, что место, где накладывается стрела, расположено не в центре, как у большинства народов мира, а немного ниже. Сам лук изготавливался из многочисленных деревянных планок, скрепленных между собой и обмотанных тростниковой бечевкой. Такая форма и конструкция позволяли добиться большей дальности стрельбы, до 300-350 метров, и в то же время давали возможность стрелять с лошади всаднику. Стрелы для Юми использовались разные. В зависимости от назначения. Для каждого случая, боевая стрельба по противнику, охота, соревнования, передача сигналов или сообщений, воин мог выбрать специальную, предназначенную именно для этого случая стрелу. На тренировочных стрелах крепились наконечники из рога, кости или даже бамбука. Наконечники боевых стрел были металлическими. У хорошего воина в колчане обязательно были стрела со свистящим наконечником, которая оповещала о начале сражения, и стрела с именем владельца, которая выпускалась по особенно важной мишени. По такой фамильной стреле потом легко можно было найти победителя. При необходимости использовались и стрелы с легковоспламеняющимися наконечниками. Колчанов существовало несколько вариантов. Состоятельные войны носили два. Один маленький из ивовых ветвей на боку, а второй большой тоже из ивы или бамбука на спине. Часто их еще обшивали снаружи мехом и украшали гербами или орнаментом. Помимо лука, воины были вооружены еще копьями, как короткими, так и длинными, которые назывались Яри. Мастерство владения копьем ценилось так же высоко, как и владение луком или мечом. Древки для Яри делали из специально отобранной древесины. Наконечники на копьях могли быть с обеих сторон, а иногда главное острие делалось с двумя или даже тремя лезвиями, крючьями или дополнялось выскакивающими иглами, часто отравленными. Японские копья занимают особое место в истории боевых искусств и в мировом арсенале древкового оружия. В качестве старинных японских мечей и виртуозном владении ими самураями известно всем. Но мало кто знает, что в Японии не меньшей популярностью пользовались и ручные копья. Уже в период Нара получила широкое распространение одной из них – Тебако. Позднее, в эпоху Камакура, в обиход вошла новая разновидность копья – Яри, ставшая традиционным образом и дошедшая до наших дней. В период Мурамати копья получили еще большее распространение, что объяснялось многочисленными междуусобными войнами и ростом значимости для боевых действий легких пехотинцев – Осигару, вооруженных этим видом холодного оружия. Однако копья были оружием не только рядовых пехотинцев, но и воинов более высокого ранга – самураев. Воин, мастерски владеющий копьем, пользовался всеобщим уважением. Существовало даже почетное звание «Первое копье» Итибан Ярино Коме, присваиваемое воину, который первым бросался с копьем на врага. Искусство боя на копьях Содзюцу ходило в обязательную программу общей подготовки самурая, наравне с рукопашным боем, фехтованием на мечах, стекосложением, изучением придворного этикета и церемониалов. Не только воины, но и многие синтоистские священники прекрасно владели копьем и в своих странствиях никогда не разлучались с ним. Вот почему термин «Осё» можно перевести с японского языка и как синтаистский священник» и как «мастер копья». Видов копий более чем достаточно. Перечислять их все я не буду, дабы не растягивать хронометраж видео. Но… Особого внимания заслуживает нагината, разновидность копья, которая широко использовалась самураями, и мужчинами, и женщинами. Также это излюбленное оружие воинов-монахов. Все японки в период Эду в обязательном порядке обучались технике боевого использования нагинаты. нагината. Нагината считалось важной деталью девичьего приданного. Богато украшенная женская Нагината, ее иногда называли Конагината, то бишь Малая Нагината, занимала почетное место в Доме Самурая. В истории Древней Японии известна прославленная женщина Итагаки, возглавлявшая гарнизон замка Таридзакаяма численностью 3000 человек и погибшая в бою с воинами клана Хадзелл. Особняком в этом ряду стоят ружья, появившиеся впервые в середине 16 века. Впервые самураи увидели огнестрельное оружие в 1543 году. Тогда к южному японскому острову Танагасима причалило португальское торговое судно. Его капитан передал местному даймё в подарок несколько мушкетов. Это было обычное для Европы того времени заряжавшееся с дольной части оружие. Его набивали порохом и свинцовыми пулями и поджигали фитиль. После того, как португальцы показали возможности этого оружия изумленным самураям и объяснили им, как делается порох, Даймё приказал своим оружейникам изготовить по этим образцам сеющие смерть огненные трубы. Талантливые мастера быстро справились с задачей. Через полгода мушкетами уже можно было вооружить 600 человек. Известие о новом, ни на что не похожем оружие распространялось по всей стране со скоростью света. Вскоре во всех крупных городах появились умельцы, изготавливавшие мушкеты. Неподалеку от Осаки, в небольшом приморском городке Сакай, было даже налажено массовое производство ружей. Мушкетами из Сакай вооружил свою армию Оду Набунага, когда выступил в поход, чтобы положить конец раз прям эпохи воюющих провинций и воссоединить Японию. Успех этой дальновидной меры превзошел самые смелые ожидания. В решающей битве при Нагасину 3000 его вооруженных мушкетами воинов меткими залпами скосили конницу противника. Урок был столь впечатляющим, что и преемники Набунаги, объединители империи Хидеоси Тайотоми и Иясу Такугава, отдали должное новому оружию. Именно ему они прежде всего обязаны теми блестящими победами, которые смогли наконец завершить дело на Бунаги и вернуть стране мир и единство. Итак, огнестрельное оружие сыграло в истории Японии решающую роль. И все-таки, среди военного сословия оно по-настоящему так никогда и не прижилось. Хотя с его применением смирились как с неизбежностью и им вооружали самураи в низших рангов, знатные войны все равно стремились как можно реже брать его в руки. Причину такого отрицательного отношения легко понять. Огнестрельное оружие, тактика боя с его применением противоречили самой сути Бусидо, пути воина. Противникам подобало открыто сойтись лицом к лицу в схватке. Ружья же превращали сражение в бойню, и рыцарское искусство отступало на второй план. Поэтому в Японии не стремились усовершенствовать это бесспорно эффективное оружие. Когда в 1867-1868 годах буржуазная революция лишила самураев власти, японцы были вооружены мушкетами, вроде тех, что еще три столетия назад привезли португальцы. Таково вот оружие самураев. А на этом все. На Сим позвольте откланяться, Сайонара.